Народный депутат Украины Георгий Мазурашу на своей странице в Facebook опубликовал ответ на его депутатское обращение еще от 24 октября, которое было адресовано уполномоченному Верховной Рады Украины с целью обращения в Конституционный суд. И разрешение вопроса относительно того, конституционный ли порядок, правила, вернее, пересечения государственной границы, которые изменились во время военного положения, регулирует вопрос так называемого запрета да, на выезд для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ну, даже звучит абсурдно, потому что военнообязанными от 18 до 60 лет не могут быть, потому что до 27 лет, как минимум, с 18 люди призывниками являются. Ну, вот то такое. И получил он ответ. Если сразу вам сказать, знаете, как спойлер, то уполномоченный решил, что ну, у него же право да, обращаться в Конституционный суд с таким поданням для встановления конституционности, чины конституционности, да. Ну вот он решил свое право не использовать, а сразу дал ответ, в котором пишет, что правила, утвержденные постановлением Кабинета Министров номер 57, соответствуют Конституции Украины, закону Украины о правовом режиме военного положения, закону Украины номер 3857-12 и порядку, утвержденному постановлению Кабинета министров номер 1455. То есть э -э ничего не надо, никаких разъяснений Конституционного суда все и так понятно. то есть уполномоченным по правам человека все и так понятно, что тут все конституционно. Я почитал полностью этот э, ответ, ну тут на 4 страницы, я ссылку оставлю, можете э, почитать тоже, вот что вы думаете по этому поводу. Но я вам так скажу. Кто-то, тот кто готовил в секретариате в офисе этого уполномоченного взял, нашел одно из решений суда, которым отказали в выезде, э, ну, которому отказали в обжаловании на решение на выезд, да? Вот. И переписали мотивировочную часть. Вот. Потому что ответ этот мотивирован так, как пишут в решениях суда. Вот. Ну, тут детально, допустим, вот он соответствие соответствии пункте 8, 8 порядке установления особенного режима, ну вот этот вот 14.55, я разбирал это все еще не, одно, ну, не один раз на своем канале. Вот. Предыдущее видео, если вы посмотрите о решениях суда, там я это детально разбираю, почему такая логика неверная. Почему? Потому что они ссылаются снова на постановление Кабинета Министров которым ограничиваются права перемещения да? но это в определенное время например комендантский час вот видите порядок установления особенного режима въезда и выезда ограничение свободы передвижения граждан иностранцев и лиц без гражданства а также движения транспортных средств в украине или его отдельных областях, где введен военное положение. То есть, ну даже ладно, если правила у нас конституционные, порядок, вернее запрет на выезд должен устанавливаться законом, а это снова какой-то порядок, который установлен кабинетом министров. вот. И если он, этот порядок, не соответствует Конституции и законам, ну подавайте в куче, взаимозвязку, да, ну то есть, ой, ну в общем так, а заставить уполномоченного э, с, подать в Конституционный суд это поданя, да, ну вот тут Мазураша делает выписки из э, законодательства. Скриншоты эти, на что он ссылается. Ну вот написано, статья 13, да, это закон Украины о уполномоченном Верховной Раде Украины по правам человека. И тут написано, уполномоченный имеет право, часть 1, пункт 3, обращаться в Конституционный суд Украины с поданням относительно соответствия Конституции Украины, актов Кабинета Министров Украины. Все. То есть он мог обратиться, если ему нравится этот порядок э, установления въезда-выезда и правила пересечения государственной границы. Ну, мог, а мог и не обратиться. То есть это право. Заставить его через суд не получится. Я вот с этим Георгием Мазурашу общался в личной переписке, спрашивал у него. И, или будет 45 депутатов народных для того, чтобы они подписали это обращение, он не уверен. Вот. Ну попробует пособирать список. Если будет, тогда можно уже подключаться, вести какую-то работу. Или как вообще дойти до конституционного суда? Ну, есть такой механизм, как подача жалобы. А чтобы подать жалобу в конституционный суд, нужно пройти опять что? Все три инстанции судебные. Вот. То есть, те люди... Если вот они меня смотрят и обращались в суды, и э, проиграли эти суды, ну таких еще нет точно, я бы уже знал. Вот. Ну вы просто имеете в виду, что допустим, если есть люди, которые вот, подали первую инстанцию, получили запрет на выезд, да, вот это решение о запрете на выезд. Вы подали в первую инстанцию, проиграли, допустим, первую инстанцию, да, не удовлетворился. Допустим, прошла апелляция. Все. Опять проиграть. Вы подаете кассационную жалобу кассационный суд. И он там уже либо открывает производство, либо не открывает, и вам отказывает в открытии производства. Ну, то есть, это все зависит от того, в каком порядке будет рассматриваться ваше дело. Если в упрощенном, то конституционная инстанция там сразу не получится. Ну, надо будет очень серьезно обосновать э, необходимость э, пересмотра решения в Конституционной инстанции. В общем, я вам еще к чему веду, что этот путь может развиваться по нескольким вариантам. И вот если у вас уже три инстанции будет рассмотрено, то у вас открывается дорога и в Европейский суд по правам человека, и вы можете написать еще жалобу в Конституционный суд Украины, жалобу именно. И там, конкретно в этой жалобе, суд может признать неконституционным отдельные положения. Ну, в том числе и этот акт, или, допустим, в части постановления Кабинета Министров, да, пункт 2.6, например, если вы студент. Или полностью. Вот, поэтому этим надо заниматься. Вот этот Георгий Мазурашу, чем он отличается? Своим упорством. То есть он реально уже много чего перепробовал, и постоянно у него вся страница. Я вам рекомендую, те, кто эта тема интересуется, подписывайтесь на него. Вот, я тоже вот, подписан и черпаю информацию. Первый источник. То есть, смотрите, видите, один государственный орган на ЗК, да, Национальное агентство противодействию коррупции, говорит, что неконституционно, незаконно, надо было вот так. Надо было в указе президента прописать, законом утвердить. А уполномоченный по правам человека непосредственно тот институт, он осуществляет как парламентский контроль. То есть под подотчетный парламенту. То есть уполномоченный Верховной Рады, то есть Верховная Рада уполномочила конкретного человека, чтобы он осуществлял парламентский контроль за соблюдение конституционных прав. Это цель вообще этого института. Но если вы почитаете закон про уполномоченного, целью парламентского контроля, который осуществляют уполномоченные, является защита прав и свобод человека и гражданина, правозглашенных Конституцией Украины, законами, ну видите, тут все правильно подчеркнуто, законами Украины и международными договорами Украины. То есть, видите, казалось бы, да, все просто, все предусмотрено права нарушаются, может быть, надо было приложить к этому обращению факты нарушения прав человека. То есть, какой-то список, что вот эти люди не могут выехать. Ну, как написаны законы, видите, что написано, что это право, и заставить уже не получится. То есть, получается так, что уполномоченный сам решает осуществлять ему этот Эту цель, этот контроль, да, доводить до, контроль доводить до цели. То есть достичь защиты прав и свобод человека и гражданина или не достичь. Вот. Выяснить вообще для себя он ну, мог бы вообще конституционно или нет. Простое обращение в Конституционный суд. Там много... Писать не надо, на, вот ответ на 4 странички, ну настолько же и будет обращение это в Конституционный суд, не более. Вот, ну, Давайте будем следить дальше за этой темой, чем она закончится. Ставьте лайк, пишите комментарии, может какие-то вопросы, может не по теме этого видео, вообще какие-то вопросы, которые вас интересуют вот, во время военного положения, пишите я может быть придумаю что-то, запишу какое-то видео, потому что, ну честно говоря, не хочется быть каким-то новостным каналом, новостей и так вот тут хватает. Всего доброго.